Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Excel's Games, мы продолжаем с вами пугаться в Little Hope, Little Hope, наши маленькие надежды, наши маленькие, маленькие, малюсенькие, ну очень маленькие надежды на то, что мы выживем, Профессор! мы потеряли, вы мы потеряли Дэниэла, ну короче призрак, да, ну не знаю, то ли призрак, что, что это именно конкретно было, Короче, он добрался до него, я не смог его спасти, ну, блядь, и потом они просто резко исчезли. То есть, как вариант, э, он может быть в теории жив. Мы еще не разговаривали с Хранителем, и непонятно, что будет дальше. Но мы увидели Andrew? почти всех, кроме вот да. Джона и Эндрю. Я наверху! О, выглядите прекрасно какой он мы довольный остались остался только джон и эндрю всех остальных мы пока Берязыча. спасаем мы только их Смешно. смерти не видели поэтому вообще что мы должны будем увидеть что там происходит с ним его смерть и смерть эндрю но у нас было видение было видение в котором показывали что как, мы как, как, увидели как джону кто-то вот так вот захнул схватил типа и сломал ему шею блять очередная хуйня а это кто вам там мэри не попадалось нет ни не разу а вам мне тоже секрет какой же это секрет ешь просто подошел стер короче что-то происходит что-то происходит, и мы в этом разберемся Мы в этом разберемся, потому что мы ни хера себе детективы Сейчас, мне кажется, опять будем убегать Видели? Это кто? Походу, это Мэри Хотя там свет горит Да, это Мэри побежала Будьте начеку Мало ли что <звук> <звук> блять, опять она! О, как она, блять, резко появляется! А вот и смерть Джона. Только получается, я про не нее заходил? сказал, и вот на Можешь тебе. Но жену мою, покойную, не ты не смирился. Я должен изгнать дьявола, дабы спасти город <тирчет> а, Нет спасения Жозеф, отрекаешься ли ты от дьявола и его учить <существулирующей> Нет, на мне греха Я не это. дьявола Короче, типа это казнь такая, Но его камнями раздавят слугой сатаны Мэри. Надо помешать им Помочь Джозефу. Давай, помоги мне. Вот. Нет более сомнений. Перед нами колдовство. Какое же это колдовство? Больше камней. Сокрушим дьявола внутри его. Немедлите. Hope в ваших руках. Бля, Карвер, ты какая-то мразь, реально. Я так понял, мы никак не сможем помочь, правильно? Блядь, ну что это такое? Как такую казнь вообще можно было сделать? Это пиздец просто. Я в шоке. Это безумие нереальное. Может, надо было напасть на мэри. Нельзя помогать. Нужно что-то с мэри делать. Что случилось? Скажи. Мы видели... У нас мало времени. Для чего? Черт! Мне не скрыться от этой твари! Я не собираюсь повторять судьбу Дэниела! Свихнулись! Надо валить! Блять, из-за ней ее пришел. Джон! скорей! Бежим! Просто бежим нахуй! Джон, просто бежим! Нельзя драться! Бля, нихуя Джон, крутой мужик. Просто, блядь. Сука, крутой мужик. Блять, я не нажал. Помогите, Анджеле. Пиздец, что происходит? Она вырвалась! <Слышко> На нахуй! Гаси их, блять! Гаси их! Нравится <Слышко> Гандон! Правильно, блять! А вы что стоите, смотрите? Поможем, поможем, Анджеле. А чё, в голову ему нельзя было дать просто? Кувалда этой, блядь. Блядь, ну это жесть лютая. Пиздец, какой он мерзкий. Сука! На нахуй. Кувалду с собой надо было взять. Блять, вот он не отстает, нахуй. Давай, давай, давай, давай! На нахуй! Лежать плюс, сосать. Ставьте меня. Это оттуда. Мне кажется, он сейчас схватит нас. Сука, какие они, блядь, больные! Ох, блядь. Вот это я понимаю просто. А сейчас-то мы где очутились? Похоже, тут был пожар. Наш старый дом. Да здесь что-то не так. Здесь что-то не так, девиз этого города. Это наш старый дом, где все подгибли. Самая первая серия это было Остался Эндрю Мы увидели всех, кроме Эндрю Я думаю, мы все сделали правильно Мы все сделали правильно Полет ведьмы на метле Это кто был? Блять, это следующая часть House of Fascists А как это так? Подожди, почему она здесь? Почему мы это увидели? Это типа, а, это типа пасхалка, типа спойлера такого, типа, та та прикольно. Я знаю, что эта девчонка была в House of ashes они там спускались в какие-то подвалы. Смотрите, колесо, качели, которые были у Тейлор, качели, которые были у Тейлор. Нам нужно что-то увидеть, да? Блять, что-то будет. Это качели, про которые говорила Тейлор. Вот, видите? Он найдет. Так, одно чудовище приближается. Что они там нашли? Что это? Современное руководство по успешному воспитанию. Не помогло руководство по воспитанию. Блять, она уже здесь. Блять, они, они просто нас окружили в этом доме. Джеймс и Анна. Я говорил, что это этот дом. Посмотрите на это. Это, блять, этот Я дом. Наружу, да? С каждой минутой все абсурдней. Там с той стороны что-то есть. Как туда попасть? Там письмо лежит. Здесь есть проход? Да, есть а мы его смотрели так Мэри пошла на вели... по лестнице наверх стоп и куда дядя а мы не в это окно случайно бросали А сейчас там что-то будет Нам нужно всех их найти, видимо О, этот Ебанашка, блядь, ползет Скрученный, поломанный весь Отлично Третий есть А четвертого-то пока нету, поэтому все норм Тот, который охотился на Дэниела Его не может быть, вот и все Потому что они исчезли вместе. Письмо для Карсона. Преподобного Карсона. Преподобный Леонард Карсон. Церковь Святого Давида. Дорогая Анна, спасибо за твое письмо а Меган. Понимаю твое беспокойство и хочу уверить тебя, что траптиво поведение твоей дочери отнюдь не редкость. Я уже помогал родителям с похожими проблемами и с радостью предоставлю Меган нравственный ориентир. В послании говорится всякое наказание в настоящее время кажется не радостью а печалью но после научный через него доставляет мирный плод праведности подойди ко мне после службы в воскресенье и мы подберем для тебя личных наставлений преподобный карсон чудесно чудесно хорошо так мэри пошла наверх пошла наверх и нам нужно за ней нам просто нужно за ней Это... Это девочка. Вот. Но надо найти ее. Но она, наверное, призрак она просто ты... этого города. Что за черт? Стой тут. Это его сон. Что Это его сон. Блять, как она достала меня. А вот и Эндрю. Он ответит, что я признаться во всем Нет, Ты стоп. Меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Мы должны, наверное, Ты этого преподобного казнить. Создан, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Little Холп, нам должно действовать немедленно. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через пуклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Но это, но это ж не так. Мы были обмануты дитятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя! Порождение сатаныны не смеет обвинить меня, слугу божьего, в злодействии. Мне кажется, это, это без... все из-за Карвера. Эти люди с ума на посходили. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Не, не Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие знаю, проклятое как. дитя вновь взывает к дьяволу Стойте. о помощи. Я молю суд выслушать Мне нужно наставление Наставь Она меня на путь лишь Мэри. Сие есть Но если Карвера вычеркнули Значит с ним что-то не так Надо помешать им Этот суд какой-то чудовищный фарс Карвер, вот кто злодей Мы поддались на его уловки Узреть истину Сумела лишь Мэри Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи. Во всем поверим. Тебе не обмануть он. нас более. Твой умысел ящен ясен как день. Он же помните говорил ей, что типа никому не рассказывая про то, Ты что мы делали, никому не рассказывая про не то, что мы сделали. Остановить Карвера это все он не видишь я уверен что он это карвер Мэри, чтобы его не трогали я знаю что должен делать стоять что здесь за бесчинство? Что он мне поведал вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Я же говорил, блять. Как способен, слуга Божий Я же говорил, сука! Мэри, твои мучения кончены. Можешь идти. Глупцы, обманутый детем! Разве не видите, кто она? Я свою книгу видел. Стена пялится на вас из адской бездны, но вы слепы. Дочь дьявола надурила всех вас. Не меня. Я вижу ее. Вижу ее. Шлюха, сатаны. Ты отплатишь за злодейство. Я в числе первых пал под твои чары. Ныне весь город одурманен тобой. Не найду слов. Без тебя я была бы мертва. Ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. Просто помните, что сказал Смотритель? Он сказал дать шанс. Бля, я сейчас заплачу. Он говорил, что у праведника есть прошлое, а у грешника есть будущее. Получилось. И, если, и если она виновата. Да. А оказалось, что все-таки виноват. Видишь? Злодеем был этот конченый священник. Видите, блядь? Но, да. Сердечко подсказала мне. Блин, и я должен быть счастлив. Но я ничего не чувствую. Ладно, идем отсюда. Сердечко подсказала, что нужно делать. Ты довольна? Что случилось? Игра пройдена. Да ладно. <смех> <смех> да ладно, я не верю. <смех> Нам нужно было спасти ее. Вот к чему все шло. И мы смогли ее спасти. Да. <свят> мы смогли ее спасти. Я же говорил, что Эй. мне сердце подсказало. Я был уверен, что она ни при чем. Мне жаль. Знаю, ты не виноват. Нам обоим пришлось не в последние годы. Вот кто такой Винс. Тот, кто был на похоронах. В полумиле отсюда есть закусочная с рабочим телефоном. Вызови помощь и уезжай отсюда. И не возвращайся. Тебе тут нечего делать. Но как-то он странно с нами поговорил. блять я понял мы и есть водитель автобуса это все в нашей голове мы и есть водитель автобуса их всех не существует у нас у всех или существует подожди просто у него там ухо было у водителя было ухо обожжено и у него было ухо обожжено не надо себя винить. прошли через же знаешь, да? мы выбрались я из не этой не бежит. Бежит. я же сказал <решит> мы есть эндрю мы водитель автобуса вот наше ухо обожженное что не все выжили. энтони энтони это энтони который был 70 какого-то там года вот он Мы почти смогли всех спасти. Охренеть просто вот этот финал. Их через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Вот оно что. Мы ударились головой. И это все была галлюцинация. Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь и не выберемся. Эй! Здрасте! Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Че? Видели его? Это смешно. Ну, вот оно что было. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Ничего не было этого. Да что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Спусти меня! Эй! Вряд ли он понимает, в какой мы передряги. Надо было сразу с Винсом поговорить. Головой ударился. Но мы спасли Меган. Мэри Меган. Офигеть просто. Какие эмоции. Ну все, конец. Свободный. Пока что. Но вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Мне уже будет неинтересно. Потому что мы знаем, Ты что считает, надо делать. Почти все выжили. Ну там, по моему, косяку, Данил. Почти. И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. Может быть. До следующей встречи. Может, в арабской пустыне? Или же где? Хаус Офэшш, арабская пустыня. Ну мы встретимся вновь, один раз точно. А уже вышло две части. House of Ashes и Devil in Me. Это было офигенно невероятно. Я под таким впечатлением просто нет слов. Мы будем проходить следующие части обязательно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока!